Привет! Сегодня мы с вами разбираем часть B 2013 года и не теряем ни минутки. Значит, здесь у нас будет увеличиваться количество заданий в части B, уже становится 12 заданий. Значит, B1 – простое вещество А в обычных условиях имеет твердое агрегатное состояние и черный цвет. Ну, пока что нам об этом ничего не говорит, читаем дальше. Его атомы входят в состав всех органических Веществ. То есть мы понимаем, что это быстрее всего углерод. Значит, простое вещество у нас С уголь. Ну, будем дальше разбираться. При сжигании вещества А в избытке кислорода получили газообразное вещество Б. То есть у нас получается СО2. Далее, избыток В пропустили через известковую воду, выпавший первоначальный осадок В растворился. То есть у нас СО2 плюс. Кальций OH дважды изначально получился кальций СО3, вот этот вот осадок и вода. То есть это у нас вещество В, кальций СО3. Затем у нас говорится о том, что образу... так, так, так. выпавший первоначальный осадок В растворился и образовался раствор вещества Г. Если мы к кальций СО3 будем добавлять избыток СО2 в водном растворе, у нас получится кальций HCO3 дважды. Это растворимое вещество. То есть вещество Г это кальций HCO3 дважды. Затем, которая обуславливает временную жесткость воды. Да, все подходит. Дем дальше. При нагревании вещества Г образуется несколько продуктов, среди которых газ В и бесцветная жидкость Д. Значит, когда у нас нагревается кальций HCO3 дважды, у нас, по идее, должен образовываться кальций CO3, CO2 и вода. Но если у нас долго мы будем нагревать, то это будет просто кальций О, CO2 и H2O. Значит, газ В, вот действительно он CO2, и а, бесцветная жидкость D – это не что иное, как вода. Найдите сумму малярных масс веществ В и D. Ну, давайте считать. Кальция СО3 60 плюс 40 у нас 100, и вода у нас 18. Таким образом, сумма у нас 118 грамм на моль. Кстати, вот эти вот задания появились вот впервые в 2013 году. Далее, б2. Установите соответствие между названием органического вещества, органического соединения, и общей формулой гомологического ряда, к которому данное соединение относится. То есть у нас такие уже типичные задания, которые сейчас встречаются на соответствие. Пентаналь. Пентаналь это у нас не что иное, как алдегид. Общая формула альдегидов cnh 2 о То есть для пункта а у нас номер 3. Далее. Гекса диен 1,4. То есть у нас диен и общая формула, как у алкинов, наш 2 n 2 Вот это четвертый пункт. Пропанол 2. Для спиртов. Можно две формулы записать – CNH2N плюс 1OH, либо немножечко свернуть – CNH2N плюс 2O. И вот мы видим, это пятый вариант ответа. И гексин 1. Гексин – точно такая же общая формула, будет как для диенов, то есть будет подходить номер 4 – CNH2N минус 2. Я заметила, в принципе, что в заданиях, на соответствие очень часто вот эти буковки или циферки в правой части могут совпадать. Далее, B3. Для получения веществ по указанной схеме превращений выберите реагенты из предложенных. Ответ запишите цифрами в порядке, э, в порядке следования превращений, например, 1, 2, 2, 4. То есть у нас некоторые вещества могут повторяться. Если мы хотим получить из калий, йод, калий, хлор, что мы должны добавить? Значит, у нас H-хлор – это менее сильная кислота, чем йодоводородная. То есть она не может вытеснить, но при этом сам по себе хлор – Молекулярный может вытеснить йод. То есть у нас первый пункт это 4. Дальше. Из калий хлор получить аш-хлор. Нам нужно сделать что-то, чтобы непосредственно нашу кислоту получить. То есть мне нужно что-то с водородом добавить. Аш-хлор добавлять нецелесообразно. Можно добавить концентрированную серную кислоту. Но там необходимо еще нагревание, но другого варианта здесь нет. Дальше, к H-хлор мы должны добавить либо железо, либо феррум 2О3. У ферум 2 o 3 степень окисления железа плюс 3. Получался бы феррум хлор 3, а нам нужно феррум хлор 2. Соответственно, мы с вами будем добавлять просто железо. Это номер 1. И затем нам нужно, скажем так, сделать хлорид железа 3. Для того, чтобы сделать хлорид железа 3, мы должны пропустить избыток хлора, соответственно, номер 4. То есть правильный вариант ответа у нас будет 4, 3, 1, 4. Далее, B4. Определите сумму коэффициентов перед формулами продукта окисления продукта восстановления в уравнении химической реакции схема которой. Но для начала расставим степень, степень окисления. Йод был минус 1, стал йод, о, стал 0. Сера была плюс 6, стала 0. Ну и запишем, какие у нас процессы здесь происходят. Йод был минус 1, стал йод 0, но при этом его было один атом. Получилось 2, значит, мне нужно уравнять. Один атом у меня отдает один электрон, но я должна домножить на эти два атома. Значит, что у меня такое продукт окисления и продукт восстановления? Это то, что получилось в результате окисления в результате восстановления. Значит, вот этот процесс отдачи электронов – это процесс окисления. Значит, ЙО2 – это у меня будет продукт окисления. Дальше. Сера была плюс 6 стала сера 0. Там и там, и по одному атому именно такому. Что будет происходить? Сера у нас принимает 6 электронов. Сера 0 будет являться продуктом восстановления. Переносим наши коэффициенты. 2 и 6, 6 наименьшее общая кратная, 6 делю на 2 это 3, 6 делю на 6 получается 1. 3 умножить на 2, это 6. Значит, перед калий йод я ставлю шестерку. Не забываем о том, что вы еще уравнивали самой полуреакции. Но перед йод 0, да, йод 2, 0, я ставлю тройку. Дальше. Перед серой, которая плюс 6, я не могу поставить коэффициент единицу. Почему? Потому что у меня еще калий 2SO4, Тот степень окисления серы плюс 6, она не меняется. Но я могу с уверенностью сказать, что серый 0 будет только один атом. Далее мы уравниваем с вами металлы. Было 6 атомов калия до, значит, я должна тройку поставить перед калий 2С4, чтобы количество атомов уравнять. Теперь считаем количество атомов серы 1 и 3 – это 4, значит, перед серной кислотой ставлю четверку. И перед водой, соответственно, проверяем наши кислороды. 4 на 4 – 16, 3 на 4 – 12, еще плюс 4 – это 16. То есть, правильно, мы все уравняли. Сумма коэффициентов у нас 3 и 1 соответствует 4. Правильный вариант ответа – 4. В четырех пронумерованных пробирках находятся органические вещества. О них известно следующее. При нагревании вещества в пробирке 1, то есть я их вот так вот условно пронумерую, что у нас есть глюкоза С6H12, О6, сахароза, с 12 h 22 o 11 уксусная кислота h 3 coh и крахмал с 6 h 10 o 5 n 1 При нагревании вещества пробирки 1 с аммиачным раствором оксида серебра на стенках пробирки образовался слой металлического серебра. Так может делать только глюкоза. Сахароза не, дел... не может так сделать, потому что у нас а, не может происходить реакция. Сахароза образуется из молекул глюкозы именно в циклической форме, то есть не происходит реакция окисления. То есть под первым номером у нас, соответственно, глюкоза, то есть можно написать А это один. То есть вот этот вариант мы уже убираем. При добавлении в пробирку 2 спиртового раствора йорного появляется синее окрашивание. Для пробирки 2 нас соответствует крахмал. То есть Г у нас будет 2, синее окрашивание, типичная качественная реакция на крахмал. То есть пункт 2 нас уходит. Содержимое пробирки 4 реагирует с натрием H3 с выделением газа. Это наша уксусная кислота. То есть пробирка 4 или В это уксусная кислота. И остается только третья пробирка для сахарозы. Правильный вариант ответа. А1, В3, В4, Г2. Далее, для растворения смеси оксидов ферум 2о3 и ферум о массой 10 грамм необходимо 70 грамм раствора серной кислоты. Мы записываем сразу же уравнение реакции. Получается Феррум 2SO4 трижды и вода. И я сразу же это все уравниваю. И здесь у нас H2SO4, получается феррум С 4 и тоже вода. Значит, у нас необходимо 70 грамм, снизу подпишу, это у нас масса раствора с массовой долей вещества 21%. Найдите массовую долю кислорода в данной смеси. Оксидов. Ну Давайте разбираться. Во-первых, нам нужно понять, в каком соотношении у нас находятся наши оксиды в смеси. Если у меня х химическое количество ферм 2О3, значит 3х у меня будет серной кислоты. Здесь у меня будет у. Первое, что я сделаю, это найду массу вещества H2SO4, а затем химическое количество. 70 грамм умножим на 0,21, таким образом мы массу раствора умножим на массовую долю и получим массу вещества. 14,7 грамм затем мы найдем химическое количество серной кислоты это масса делить на малярную массу малярная масса для серной кислоты 98 грамм на моль химическое количество 0,15 моль значит здесь у нас 0 15 моль то есть я могу сказать 3 x плюс y это 0 15 Теперь мы составляем второе наше э, уравнение из системы уравнений. Значит, Здесь нам нужно переходить к массам. Химическое количество феррум 2О3Х нужно найти малярную массу. Малярная масса соответствует 160, тогда масса 160Х. Малярная масса ферум О у нас 72, э, химическое количество у, поэтому масса получается 72у. Все это 10 грамм. Значит, из, э, Первое уравнение мне легко y выразить 0,15 минус 3х. Вот это у я подставляю во второе уравнение, что получается? 160х плюс 72 умножить на 0,15 минус 3х равно 10. 160х плюс. 72 умножить на 0,15 у меня получается 10,8. Минус 72 умножить на 3х – это 216х равно 10. Значит, сюда переносим без х, у нас получается 0,8. 216 минус 160 – это 56х. x отсюда 0,8 разделить на 56 0, – 0,014 моль. Значит, это химическое количество нашего ферума 2О3. Теперь, чему будет равно химическое количество нашего ферм О? У. Смотрите, у нас есть такое уравнение 0,15 минус 3 умноженное на 0,014. Значит, 3 умножить на 0,014 это 0,042. 0,15 минус 0,042 это 0. 108 моль. Теперь у нас спрашивается массовая доля кислорода в данной смеси оксидов. Ферум 2О3 химическим количеством 0,014 дает нам в 3 раза больше наших кислородов. То есть 0,014 умножая на 3 это 0,042 моль. Ферум УА химическим количеством 0,108 будет такое же количество наших кислородов. То есть мы можем с вами посчитать, чему будет равно... Непосредственно химическое количество кислородов. 0,15. Тогда находим массовую долю. 0,15 я умножаю на, обратите внимание, 16, потому что это у меня атомарный кислород. 2,4. И делю на 10. И тут же умножаю на 100. И у меня ровно получается красивое число 24%. Далее. б 7 При упаривании раствора исходной массой 240 грамм, массовая доля с Соль в нем увеличилась в и 1,2 раза. То есть у меня здесь какой-то раствор первый, где масса его равна 140 грамм. Мы условно отнимаем воду, да, то есть упариваем, у нас получается какой-то третий раствор. И если у нас здесь массовая доля 1 вещества, то здесь массовая доля вещества какая-то 2. У нас сказано при упаривании, массовая доля соли в нем увеличилась в 1,2 раза. То есть массовая доля 2 это массовая доля 1 умножить на 1,2 полученному раствору добавили эту же соль массой 20 грамм, то есть я добавляю 20 грамм соли, у меня получается что-то четвертое, видите, я такие схемы рисую, которая полностью растворилась, а массовая доля соли в растворе стала равной 20%. Вычислите массовую долю, долю соли в исходном растворе, то, что нам нужно найти. Но давайте рассуждать. Самый простой вариант, что мне можно сделать, это принять, пусть у меня массовая доля будет х, и я это напишу, что у меня доли не в процентах, а в долях. Тогда масса вещества 1 у меня будет 240х. За счет того, что массовая доля 2, соли у меня увеличилась, да, то есть она у меня равна 1,2х, пусть она такая останется. Что мы будем дальше делать? Как мне найти... Массу вещества, ну, то есть по факту масса вещества 2, она же здесь не поменялась тоже, 240х. Что делать дальше? Дальше мы добавляем наши 20 грамм соли, у нас массовая доля становится 20%. Что это такое? Это моя масса 240х. Плюс 20 грамм и делить на массу конечного раствора. Что это такое? Это 240 грамм исходного раствора минус масса воды. Мы сейчас посчитаем, сколько ее отняли. Да, то есть я здесь оставлю массу воды. И плюс 20 грамм добавленного вещества. Как найти, сколько воды у нас ушло? Значит, мы с вами можем найти массу раствора 2. Это непосредственно 240х. Я должна поделить на массовую долю и 1,2х. 240 минус 12 это 238 и 8 было 240 стало 238 и 8 соответственно сколько у меня ушло воды 240 минус минус э, так я неправильно посчитала 240 делить на 1 2, это 200 я отняла они поделил 200 и Значит, у нас было 240, стало 200, значит, минус 40 грамм воды у нас ушло. Значит, сюда я добавляю 40. Давайте с вами найдем, чему у нас будет равно х. Решаем вот это уравнение. 240х плюс 20 равно, смотрите, от 240 отнимаю 40 и прибавляю 20. Тут же это все умножаю на 0,2. Получается 44. 240х равно 24. Х отсюда 0,1. Или 10%. То есть это наш ответ. Далее, B8. При взаимодействии насыщенного ациклического одноатомного спирта с калием выделяется газ. Значит, если у нас насыщенный ациклический, то есть линейный одноатомный спирт, то есть мы с вами можем написать, что у нас формула Cn h 2 n, Можно написать плюс 2, можно плюс 1. Давайте напишу плюс 1 OH с калием. Мы должны быть, будем тут все уравнять СНХ2Н плюс 1О калий выделяется водород, объем которого в 8 раз меньше объема паров воды, образовавшейся при полном сгорании такой же порции спирта. То есть у нас CnH2N. Можно написать здесь плюс 2О плюс кислород, и получается СО2 и H2O. Нам самое главное здесь вычислить а, непосредственно. Коэффициент перед водой. Как это сделать? Значит, водорода у меня здесь 2n плюс 2. Я должна поделить на 2, у меня получится n плюс 1. То есть 1 моль нашего спирта относится к n плюс 1 молям нашей воды. Значит, и что у нас сказано? Объем нашей воды 8 раз больше, нежели чем объем образовавшегося водорода. И нам что нужно найти? Малярную массу нашего спирта? Что мы с вами делаем? Мы с вами можем сказать, что химическое количество воды тоже будет 8 раз больше, чем химическое количество водорода. Логично. Здесь все достаточно логично. Дальше. Что можно сказать? Пусть у нас будет химическое количество нашего спирта, ну пусть будет 1 моль. Тогда получавшийся водород у нас будет химическим количеством в два раза меньше. То есть 0,5 моль. Тогда химическое количество воды у нас должно быть в 8 раз больше. 8 умножить на 0,5 это 4 моль. Если у нас здесь 1 моль, то химическое количество образовавшейся воды n плюс 1. То есть 4 моль равно n плюс 1. Тогда n у нас соответственно равно 3 и э, правильная у нас формула C3H7OH. Давайте считать малярную массу. 12 умножить на 3 плюс 7 и плюс 17. У нас получается 60. То есть это наш правильный вариант ответа. Далее B9, цепочка у нас здесь. Найдите сумму малярных масс, цинк содержащих веществ B и D, образовавшихся в результате превращения. Значит, цинк, OH дважды. Я здесь вижу, что у нас нет никаких соотношений, то есть не написано 1 моль, там 2 моль и так далее, поэтому я уравнивать не буду. То есть нам на самом деле здесь а, не важно, в каком соотношении будет нам самое главное, какие будут вещества. Значит, натрий-OH концентрированный, избыток здесь не сплавление а значит, будет получаться у нас комплексная соль. Натрий-2, цинк, 4 OH четырежды. Затем это комплексная соль, то есть это вещество А. Комплексная соль у нас будет реагировать с h хлорой У нас сказано, что его избыток. Значит получается натрий хлор, цинк хлор-2 и вода. Опять же я не уравниваю. И раз нас спросят цинк, содержащий соединение, то есть вещество Б это именно цинк хлор-2. Затем цинк хлор-2 у нас будет реагировать с аргентом НО3. У нас будет образовываться цинк НО3 дважды и аргентум хлор, выпадающий в осадок. Вещество В – это цинка на три дважды. Затем цинка на три дважды у нас нагревают то есть у нас в разложении нитратов образуется цинк О, НО2 и кислород. Вещество Г – это цинк -О, потому что у нас цинк содержащий. Затем цинк О сплавляет с углеродом. У нас образуется СО и цинк, то есть вещество Д у нас будет цинк. И считаем малярные массы. Цинк хлор 2. Тридцать пять и пять умножить на 2 и плюс шестьдесят пять это сто тридцать шесть. Теперь малярная масса цинка это шестьдесят пять. Сто тридцать шесть плюс шестьдесят пять у нас получается сумма это 201. То есть правильный вариант ответа 201. Далее, b 10 Уже будет органическая цепочка. Найдите сумму малярных масс, органических веществ B и Д, опять же, образовавшихся в результате превращений, протекающих по схеме. В молекуле Г содержится два атома углерода. Но здесь мы будем иметь в виду, что два атома углерода. Значит, первое, у нас таким образом записан альдегид. У нас происходит восстановление. Восстановление альдегида приводит к образованию первичных спиртов. То есть разрывается вот эта кратная связь между атомом углерода и кислорода, и туда присоединяются у нас водороды. То есть образуется CH3CH2OH, вещество А, это наш спирт. Затем мы, смотрите, добавляем или расплавляем с два утри Цинко при нагревании минус вода и минус водород. Это способ получения бутадиена. Эту реакцию просто нужно ну, быстрее все, что То есть быстрее э, всего, э, если она вам попадется, то нужно ее помнить, либо уже рассуждать, что отщепляется вода, еще водо водород, то есть реакцию еще лебедь, его называют, но тем не менее вещество В это бутодиен. Затем избыток водорода. Мы понимаем, что у нас будут образовываться С4H10. Я вот так условно запишу, у нас будет бутан. Затем кислород. Марганец 2 плюс, кобальт, тут не CO, здесь кобальт 2 плюс, чуть опечатка сделана и температура. Значит, когда у нас происходит окисление алкана в присутствии солей марганца и кобальта образуются кислоты. Раз у нас сказано, что два атома углерода, то у нас будет две уксусной кислоты две молекулы уксусной кислоты это вещество Г и затем если мы добавляем калий OH у нас образуется соль ch 3 СОО калий и вода у нас спрашивается сумма малярных масс органических веществ то есть вот наших два органических вещества считаем малярную массу бутадиена 12 умножить на 4 и плюс 6 это 54. Теперь считаем ацетат калия. 12 умножить на 2 плюс 3 плюс 16 умножить на 2 и плюс 39. Это 98. 98 плюс 54 это 152. Вот наш ответ 152. Далее B11. При полном сгорании метана CH4 сразу же пишу. Уравнение реакции уравниваю. Я на самом деле люблю все вот так вот поэтапно делать и сразу записывать уравнение реакции. Одним молем в кислороде выделяется 860 килоджолей теплоты. Кстати, когда я сама сдавала централизованное тестирование, я эту задачу не совсем поняла. То есть тут смесь озона, кислорода, задачи на смеси. В принципе, такие самые сложные. А в озоне 1032, то есть при полном сгорании метана Такая это в кислороде. А если в азоне, значит, мы пишем с вами CH4 плюс О3. Получается у нас CO2 и H2. Только лишь нужно это все счастье-то уравнять. И, значит, у нас двоечка пойдет сюда. Двоечка сюда. Двоечка сюда. Не двоечка, а четвёрочка. Значит, 2 на 2, 4. еще 4, 8 не получается у нас так, ага, а если мы сделаем сюда 3, сюда 3, сюда 6, 3 на 2 это 6, еще плюс 2 12, 12 на 3 это 4, вот так, значит, при этом у нас сказано, что 1 моль, Тогда будет 1032, а у нас 3 моля. Значит, я 1032 делю на 3. И у нас получается 344. Ну, тогда, соответственно, 1 моля у нас 3 раза больше. Значит, 1032 умножаю на 3. Плюс три тысячи Ну, то есть я в соответствии с нашим условием. Дальше в результате сгорания смеси объемом тридцать четыре состоящий из метана и озонированного кислорода. То есть у нас CH4, кислород. Ну и по факту О 3 Все вот это объемом тридцать четыре девятьсот сорок кубических. Газы прореагировали полностью с образованием углекислого газа и воды. Определите количество теплоты, выделившееся при этом, если доля озона в озонированном кислороде 24% по объему. То есть объемная доля О3 у нас 24% по объему. Я вот помню, что да, задача вообще, я не понял, что здесь происходит, как, как же решить эту задачу. Значит, с чего мы с вами начнем? Можно сразу же найти химическое количество вот этой смеси. 34, 944, делить на 22,4. У нас получается 1,56. Как это все распределяется, у нас непонятно. Но что мы точно знаем, что у нас все вот эти вещества из смеси прореагируют. Поэтому мы с вами... Можем сказать, что пусть химическое количество, например, нашей вот этой вот смеси будет равно у, а ch 4 будет равно х. Значит, химическое количество О2 в нашей, ну, вот этой вот части смеси будет, соответственно, 1 минус 0,24 0,76 у. Химическое количество О3 тогда 0,24 у. Тогда, в принципе, даже и х не надо брать. Мы с вами можем сказать, что химическое количество метана 1,56 минус у. Но как это распределяется здесь, не совсем понятно. Что можем с вами сделать? 0,76 у здесь, 0,24 у здесь. За счет того, что мы знаем, что полностью реагирует у нас наш метан, кислород и озон, я могу понять, сколько же у нас метана. 0,76 я делю y делю на 2, 0 38 y дальше перехожу к нашему мета 0 во втором случае 024 y умножаю на 3 делю на 4 это 0 18 y и что мы с вами знаем 038 y плюс 0 18 y у нас получается 156 минус y находим чему равно y Значит, 0,38 плюс 0,15у и плюс 1. Это 1,56у равно 1,56. То есть y у меня равно единице. Чему тогда у меня будет равны химические количества кислорода. 0,76, озона 0,24. А дальше мы составляем. Лишь наше соотношение. Значит, 2 моль кислорода по нашему уровню реакции дает 890 килоджоулей энергии. А у нас 0,76 моль кислорода. И это, ну, давайте я z обозначу. z отсюда 0,76. Я умножаю на 890 и делю на 2. 338 и 2 килоджоулей. Теперь с озоном 4 моль озона. Мы уже с вами пересчитали, дает 3096 килоджолей. А почему же именно столько? Почему не 1032? Потому что у нас сказано на 1 моль нашего метана. А у нас в 3 раза больше метана вступает в реакцию. Но озона у меня здесь, вот у 3 у меня где-то 0,24. 0,24 моль озона. И это пусть будет какой-то M. Чему равно m? 0,24 умножаю на 3096 и делю на 4. Получается 185,76. Считаем сумму вот этих энергий: 185,76 плюс 338 и 2. Получается у нас значение 523 целых 96 соток. Если это централизованное тестирование, округляем до целого числа 524. К сожалению, когда я сдавала централизованное тестирование, до вот этого я не додумалась. Но на самом деле задача вроде бы не сильно сложная, но немножко замудженная, я бы так сказала. Последняя наша задача, B12, смесь азота с водородом при нагревании пропустили над катализатором. Сразу же можем с вами записать уравнение реакции N2 плюс H2, реакция здесь обратима, образуется NH3, и уравниваем. В результате реакции с выходом 60% был получен аммиак, а содержание водорода в полученной газовой смеси составило 58% по объему. Рассчитайте массовую долю водорода в исходной газовой смеси. Здесь удобно очень использовать химические количества и решать методом таблиц. То есть было какое-то изначальное химическое количество, дельта Δn – это сколько прореагировало, N – это конечное, сколько у нас в итоге получилось после протекания реакции. Мы с вами не знаем ничего по факту, никаких конкретных величин, ни химических количеств, ни объемов. Поэтому я говорю о том, что пусть химическое количество нашей исходной смеси будет равно 1 моль. А также мы с вами скажем, химическое количество водорода будет равно х моль. Тогда, или давайте лучше не водорода, азота удобнее. Азота у нас х, водорода тогда 1 минус х. За счет того, что у нас 60%, да, и у нас водород еще остается, значит, мы понимаем то, что азот у нас недостатки. 0,6х тогда у нас будет реагировать нашего азота. Тогда в 3 раза больше у нас пререагирует водорода. 0,6 я домножаю на 3 это 1,8. Что у нас останется от азота х минус 0,6х, ну, это по факту 0,4х. Что касается водорода, 1 минус х. И минус 1 и 8х то есть это у нас 1 минус 2 и 8х теперь что касается нашего амиака амиака у нас образуется в два раза больше нежели чем нашего азота 1 и 2х его не было изначально поэтому для n нулевого стало 0. 1 и 2х его в итоге и осталось теперь работаем с нашими 58 процентами по объему это объем нашего водорода или химическое количество 1 минус 2 и 8х делить на общее химическое количество конечной смеси 0,4х плюс 1, минус 2,8х и плюс 1,2х. Ну и решаем и находим, чему равно х. Сразу же то, что с х, можем вместе объединить. 0,4 минус 2,8 плюс 1,2 и умножаю на 0,58. У меня получилось минус 0,696х плюс 0,58, ну решаем чему это равно, теперь смотрите, я переношу в другую часть, и у меня э, 2,8 будет с плюсом, то есть у меня получается 2,104, сюда 0,58 переношу, у меня получается 0,42, здесь х, х отсюда 0,42 делю на 2,104, получается у меня 0, 1, 9, 9, 6, тут я вправе округлить до 0,2, да? то есть у меня дальше девятка типа округляется, поэтому 0,2. Теперь как найти массовую долю водорода? Это масса водорода делить на массу смеси, масса водорода плюс масса азота. Масса водорода ⁇ это химическое количество 1 минус х, да, а х у нас равно 0,2, то есть химическое количество водорода 0,8 умножить на малярную массу 2. 0,8 умножить на малярную массу 2 ⁇ это 1,6, то есть масса водорода 1,6, масса азота, соответственно, у нас 0,2 умножить на малярную массу 28, это 5,6. Ну вот давайте теперь считать массу. 5,6 плюс 1,6 ⁇ это у нас 7,2. А 0,8 умножить на 2 мы с вами уже считали 1,6. Считаем массовую долю. 1,6 делить на 7,2 и тут же домножая на 100%, у нас получается 22 и 222 в периоде. Но правильный вариант ответа мы округляем до целого значения, это 22. Таким образом, мы с вами разобрали вот этот необычный вариант. Я думаю, что вы согласитесь, что э, все сложнее и сложнее становится здание по мере того, как мы с вами разбираем централизованное тестирование. Если у вас возникли какие-то вопросы, буду рада на них отвечать. ответить. Также буду благодарна вам за подписку, комментарии, лайки и также переходите в мой инстаграм, там вы найдете много интересной информации, и там же я могу вам ответить на ваши волнующие вопросы. Ну а пока всем! Пока!